Я уже снимаю, давай. <таспоръем> Эй! Let's go! Погнали, паровозиком! <поем> давай, Дэн! Как ваши ощущения? Супер! Поехали! Вторая партия! Дэн комментируй! Опа, Жека берет разгон! Ну и как ваши ощущения? Давай пацаны! Давайте на ЦФА! Я снега наглотал! Да! Я, ребят, хоть и руками торможусь, все равно снег. Пастух поехал, давай! ха ха держит! о Ну как, пацаны? Ахуяна! Ахтунг! Как тебе Боря? Это Ахтунг! человек. А! я на него заскочил, он говорит, не надо, не надо